Welcome, это снова я. На этот раз я заехал в магазин Big Motor. Тут находятся разного рода машины для продажи. БУ машины, новые машины. Вот даже вот такие машины. Красивые. Но она, к сожалению, не продается. Поэтому я не знаю, сколько она стоит. Так выглядит очень даже ничего. Может, клиент приехал. Неплохо выглядит. Так, ну что ж, пойдем посмотрим, что тут есть в наличии. Так, вот, например, Lexus. Но вот эти машины, они приехали на продажу. То есть, они еще не выставлены на продажу, их будут оценивать. Здесь вот стоянка для этих автомобилей. В целом, вот они выглядят очень даже хорошо, в хорошем состоянии. Не знаю, видно там нет. Даже вот такие есть, уже с обвесом с небольшим. RX 450. Островатая модель, конечно. Но это вот в... после рестайлинга. Так, пойдем посмотрим. Что тут есть? Сразу скажу, я не специалист в автомобилях, поэтому какие-либо там технические характеристики автомобиля я говорить вам не буду. Тем более, что здесь могут быть вполне тюнингованные автомобили. И что там на самом деле внутри стоит, только самому владельцу известно. Поэтому в целом так с виду я покажу, как оно выглядит снаружи. Под капот, естественно, я заглянуть не смогу, потому как у меня нет ключей от, от машины. И звать сюда консультанта и просить, чтобы он открывал каждый капот, тоже не имеет смысла, потому как... Если вы в Японии не собираетесь покупать автомобиль в данный момент, то спрашивать такие вещи, это будет гру грубо. То есть неприлично не такие вещи спрашивать в японских магазинах. И напрягать людей, если вы совершенно не собираетесь ничего тут это, скажем так, купать, а просто делать обзорное видео на магазин. Что тут продается? И, конечно же, я сразу скажу, я не работаю в этом магазине, поэтому какие-либо вопросы по тому или иному автомобилю, сколько он стоит и сколько какая комплектация, может, прошу не задавать, потому как в любом случае у меня ответов на эти вопросы не будет. Так, вот так выглядит магазин Big Motor. Написано, что продают они. Точнее, не продают, но в данном наличии у них около 30 тысяч автомобилей. То есть, это большая сеть автомобилей по Японии, б.у.ч.ных автомобилей. И а продают они разного рода автомобили, как спортивные автомобили, так и вот такие небольшие автомобили, типа вот, Mazda Demio, De De либо вот Trezia, Subaru. Данные автомобили должны быть, по идее, все открыты. Я не знаю, как тут... Да, вот куда открыта. Можно посмотреть, как внутри... Как тут сиденье потерто, или там руль. Магнитола вот кен вот стоит. Вот ключи, кстати. Чтобы заводить. Естественно, они все это вынимают, потом... По вечеру, по вечеру то есть идут по всем машинам... Ну вот, кстати, вот в данном случае этот автомобиль стоит 50 манов. То есть это 500 тысяч йен. Такой вот автомобиль стоит вот, Демио, вот, Mazda? Миллион 90 тысяч йен. Естественно, там особо ничего не будут писать. Там чисто пишут, пишут пробег и год выпуска, а также год до какого месяц до которого у него и действует там страховка от завода вот к примеру вот чтобы вам было понятно вот написано 27 вот там видно да 27 9 то есть это выпущено в сентябре а, то есть 15 -го года то есть 27 год по японскому календарю это где-то 2015 год то есть сейчас идет 30 год вот. И у него страховка действует ну, то есть От завода гарантия действует До э, 30 То есть до 2018 -го, -го, До сентября месяца Пробег у него вот 32 тысячи километров То есть вот примерно так вот Все это описано ну, Такая вот небольшая машинка Toyota Aqua Honda Fit Тоже очень популярна, кстати, в России Тоже популярная модель достаточно много берут степ вагон степ вагон конечно многие знают но вот это уже проданный я не знаю как бы почем он кстати продавался тоже достаточно популярная модель в японии берут их часто эти тоже уже проданные автомобили с этой стороны стоят микроавтобусы это вот хайс тоже очень популярная машина, как в Японии, так и за ее пределами. Она немного тюнингованная, то есть вот обвес такой стоит внизу, юбка. Выпущена она была, то есть 24 год, 6 лет назад, 64 тысячи пробег у нее. То есть это ну, 6 лет от 2018 года, чтобы, если вы вдруг будете смотреть в другом год, году, то есть это будет, значит, уже другой год ну, тоже вот так выглядит это все внутри там у них эти как сказать с доводчиками эти двери по идее должно быть но в этой нет почему-то видимо комплектация бедненькая да. либо модель просто старая поэтому еще не было этих функций а и у них там сзади багажник Большое отделение под багажник сделано. То есть перегородка стоит. Но стоит, кстати, очень даже дорого для такой машины. Без наворотов, скажем так, даже без автоматического открывания дверей. Почти 2 миллиона. Дороговато. Ладно, пойдем посмотрим еще. Вот интересная модель. Honda Stream. 800 тысяч стоит 21 год Это 9 лет назад выпущено То есть это 2009 год Вот так она выглядит Big Motors там все дела Так Что тут у них есть Внутри вот Ключ ключи же вставлены Там что-то подключено Какой-то устройство импут может быть аудиосистема или еще что-то В целом, целому салон неплохой здесь сиденья такие велюровые на ну и руль тоже у нее судя по всему это уже тюнингованный какой-то хотя я не знаю может быть комплектация такая изначально была кто его знает тут уже как бы только владелец знает ну ли можно вы найти пошариться смотреть мне сейчас этим заниматься некогда так что у нас еще здесь есть неплохие тоже микроавтобусы это бокс бокси бокси бокс. ну, как бокси он здесь называется да? но ну, по японски он бокси считается как -то. Так они выглядят. Тут даже вот есть тюнинг какой-то. С каемкой с такой с красной сделали. Вот внутри вот так все выглядит. В целом неплохая машинка, она такая компактная достаточно. То есть, хоть и микроавтобус, но все равно компактная. Даже вот по-русски написано. Сейчас посмотрим, да, Выпущено три года назад То есть в 2015 году У нее даже до сих пор еще заводская гарантия действует. всего 12 тысяч пробег Практически не ездит Как я уже говорил, в принципе в Японии Как таковые машины особо не покупают Потому что ездить некогда Просто некогда А если ездить с семьей куда-то То проще и дешевле взять автомобиль Ну как бы рентал То есть в аренду И это будет гораздо выгоднее И гораздо дешевле, чем содержать автомобиль так как, допустим, даже вот вы выбрали, например, да, вот такой автомобиль, да, к примеру, захотели его как бы это самое, купить. Вам нужно парковочное место. Парковочное место стоит в месяц примерно 30 тысяч йен. Это 15 тысяч рублей, где-то так же, 15-17. Соответственно, вы покупаете это парковочное место, бронируете с, с этими бумагами, идете, значит, в магазин, и там уже можете покупать автомобиль. Без парковочного места вам автомобиль не продадут. Ну, если вы, конечно, его не собираетесь импортировать сразу. Но вот этот Вилфайр. Тоже хорошая машина. Даже какой-то освежитель сюда закинули. Так. Ну да, вот тут как бы сделан тюнинг небольшой на нем. Сидения вот такие, тоже хорошие. Там телевизор. этот вот с доводчиком, вот хорошо автоматическое открывание закрывание да, вот телек там сзади сиденья раскладывается, либо можно сделать багажное отделение, но все равно Вилфайр, конечно, это немного бюджетненький автомобиль, по сравнению с Альфардом бюджетненький немного, скажем так либо это просто комплектация такая я не знаю, может быть в этом самом а здесь автоматически да здесь даже автоматического открывания багажника нет да, да. То есть обычно в таких микроавтобусах там все автоматически полностью открывается и багажник и этот как двери все полностью так ну что ж, ладно пойдем дальше Тут камера есть, парктроник. Закрыл. Да, у нее доводчик стоит. Ладно, пойдем посмотрим.